Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Михайлова Наталья и мой канал Здоровье Ребенка. После передачи «Мужское и женское» педиатр наоборот, происход... произошли в нашем мире некоторые удивительные вещи. Некоторые удивительные вещи, не все, скажем так, но что произошло. Во многих городах люди стали активно покупать перец чили, запасаться на всякий случай и засыпали меня Вопросами в директ по поводу того, как же все-таки делается этот волшебный напиток, который показали в этой передаче, но не рассказали по-хорошему, как же его делать. И всем людям интересно. Я, конечно же, поставила ссылку на само производство этого напитка у себя в инстаграм, который называется правда.мама. Заходите, смотрите, и сейчас я для тех, у кого нет этой возможности, расскажу об этом на своем канале, который вы сейчас смотрите, который называется «Здоровье ребенка», как я уже вам говорила. Все происходит гораздо намного проще, чем кажется. Люди идут в лес, Кто, те, кто хочет дать своим детям и себе... Здоровье даже в условиях холодного климата России, зимой в отсутствии солнца, кто не хочет кормить их химическими витаминами и какими-то там вадами, если есть природные дикоросы, а это именно зимой это веточки сосны, ну сосна там и все хвойные породы деревьев, очень удобны для этого именно иголочки сосны, потому что они достаточно толстые, достаточно мягкие, чтобы извлечь из них сок, путем блендирования, взбивания да, в блендере, и поэтому идут такие люди, кто хочет дать живые витамины своим детям, не искусственно выращенные, не химического производства, люди разумные идут в лес, набирают такие сосновые веточки, желательно снизу дерева, чтобы не вредить целому дереву с разных деревьев, собирают мешочек, этот мешочек можно хранить на террасе, на балконе, желательно в темном каком-то закрытом помещении, либо в ящике, да. можно хранить его до двух месяцев, если прохладно, то и дольше. И каждый день вы можете пользоваться этими дарами природы для поддержания здоровья вашей семьи естественно, что все было преподнесено на передаче так, что как будто я кормлю своих детей практически только одними, одной травой, на самом деле это конечно нет, мои дети имеют разнообразный рацион, вы можете посмотреть, зайти в моем аккаунте инстаграма, правда, мама, там я поставила все наши анализы детей, мне пришлось их сделать, потому что началась после программы буквально травля, и это понятно, потому что меня преподнесли в таком виде, как будто я какая-то не совсем нормальная. В то же время дело в том, что я именно дошла до такого знания, до таких до таких, до таких высот понимания здоровья, что мои дети имеют идеальные результаты анализов, и мы уже много лет, и я уже сказала, не посещаем врачей. То есть это было сделать раньше сложно, и практически нереально, они постоянно болели, и я тоже постоянно болела, и только отказавшись от лекарств, отказавшись от неправильной пищи, мы наконец-таки вздохнули свободно и смогли жить, теперь мы живем нормальной человеческой жизнью, не поддаваясь стрессам и не беспокоясь о том, что может быть произойдет когда-то, чего, может быть, никогда и не произойти, то есть мы живем, просто живем, наконец-то, спокойной жизнью, и поэтому все это было преподнесено так, что я кормлю детей неправильно там, да, но результаты анализов, самочувствие детей говорит само за себя, Смотрите нас в нашем инстаграме, наблюдайте за нами. Я постараюсь почаще выкладывать и в YouTube ролики. А сейчас я вам расскажу именно сам рецепт производства этого замечательного напитка, который на севере, в средней полосе России тоже в отсутствии солнечного света, в отсутствии нормального питания, в отсутствии витаминов, наполнит ваши организмы здоровьем и энергией в зимние холодные месяцы года. Итак, что мы делаем? Итак, друзья, я перед тем, как я расскажу вам, как производится данный напиток и как он употребляется, я должна вас предупредить. Все, что я говорю на своем канале и своих видео, это не более, чем наш опыт. Я не призываю никого его перенимать. Все строго по желанию. И обязательно проконсультируйтесь с врачом. Итак, Иголочки с вечера нужно замочить в воде, в чистой воде, можно в родниковой, можно из фильтра, но не водопроводной, конечно же. Замачиваем, если эта семья большая, то тогда можно замочить литровую банку, если, например, человека 2-3, то достаточно и пол-литра, потому что эти иголочки, они достаточно будут горькие, сок из них, и... Вам, в принципе, этого будет достаточно на день. Но если вы готовите на два дня, тогда лучше замочить литр. Нам на семью из пяти человек необходимо было именно это количество. 1 литр сосновых колок мы заливаем водой. Заливаем водой на ночь. Мои дети очень часто выпивали эту воду, потому что она вкусная. Она обладает к тому же антибактериальными свойствами, противовирусными. Поэтому... Если у вас есть желание, вы можете замачивать эти иголочки в какой-то большой емкости и использовать воду из-под них для питья. Очень вкусно, нравится и детям, и взрослым. Итак, мы замочили иголочки на ночь и утром уже можем их использовать. Помещаем иголки в блендер. Блендер должен быть мощным. И вместе с ними помещаем финики свежие, либо если у вас нет фиников, тогда можно будет в готовой смузи использовать мед для сладости. Если кому не, не хватит сладости от дополнительных, э, дополнительных э, каких-то фруктов добавленных, например, можно использовать виноград. Для этой цели я заморозила много винограда сорта Изабелла. Он очень вкусный, ароматный и нам нравилось, потому что он немного перебивал горечь, которая есть от иголочек в этом напитке. Но эта горечь полезна, если вы знаете, что горечи вообще необходимы человеческому организму. Итак, мы начинаем взбивать на средней скорости, постепенно добавляя водички все больше и больше. Когда вода становится зеленого цвета, значит, в принципе, иголки уже отдали хлорофилл в жидкость. Тогда мы процеживаем их в дуршлаге с мелкими дырками, либо через сито пластмассовое. Когда мы увидим, что иголочки стали белого цвета, тогда сбивать уже больше не нужно. Если же они еще не светлые, значит, можно будет эту массу еще раз пропустить через блендер, снова добавив воды. Для того, чтобы детям было приятно пить, я процеживаю дополнительно еще сок из апельсина или из мандарина и разбавляю им э, смузи этим смузи из иголочек сосны. Тогда дети пьют вообще с удовольствием. Хочу сказать, что данный напиток Является энергетиком и помимо приятного аромата обладает противовоспалительным, патогонным и откашливающим свойствами. Его советуют пить при проблемах желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой, а также при наличии лишней жидкости в организме. Кроме того, он повышает энергетику, укрепляет иммунную систему и суставы, подойдет людям, страдающим бессонницей, депрессиями и хронической усталостью. Но также есть у него и противопоказания. Данный напиток нельзя пить при гепатите в острой форме, при проблемах с почками, беременности и сильной сердечной недостаточности. Однако, если беременность протекает хорошо, и мама заботится о своем здоровом питании, тогда я не вижу никакой опасности для его употребления. Но всегда нужно проконсультироваться с врачом. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам был интересен, интересен наш опыт, что вам поможет данное видео теперь поддерживать свое здоровье в отличном состоянии, здоровье ваших детей. Я надеюсь, что вам было полезно, я буду продолжать рассказывать вам о нашем уникальном опыте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Поделитесь этим видео в социальных сетях, чтобы люди другие тоже знали, что существует такой простой способ поддержания здоровья человека в неблагоприятных погодных условиях. До новых встреч и с вами была Наталья.